Теория Эриксена о психосоциальном развитии насчитывает 8 этапов, через которые должен пройти здоровый человек от рождения до смерти. На каждом этапе мы имеем разные потребности, задаем новые вопросы и встречаем людей, которые влияют на наше поведение и обучение. Первый этап. Базальное доверие и недоверие. В младенчестве мы задаемся вопросом, можем ли мы доверять этому миру, и насколько он безопасен. Мы понимаем, что если научимся доверять сейчас, то сможем доверять и в будущем. Но если мы испытываем страх, то в нас зарождается сомнение и недоверие. Главную роль в нашем развитии играет мама. Второй этап. Самостоятельность и нерешительность. В раннем детстве мы изучаем себя и свое тело. Мы спрашиваем, нормально ли быть тем, кем я являюсь? Если нам позволяют изучать себя, то в нас развивается самоуверенность. Если не позволяют, то мы начинаем стыдиться и сомневаться в себе. На данном этапе оба родителя играют важную роль. Третий этап. Инициативность и вина. В возрасте 4-5 лет мы проявляем инициативу, изучаем новые предметы и их принципы работы. Например, то, что круглые предметы катятся. Мы спрашиваем, можно ли делать то, что мы делаем. Если получаем одобрение, то следуем своим интересам. Если нас сдерживают или говорят, что это глупо, в нас зарождается стыд. Теперь мы учимся на примере всей семьи. Четвертый этап. Трудолюбие и неполноценность. В этом возрасте мы узнаем свои интересы и понимаем, что отличаемся от других. Мы хотим показать, что в состоянии принимать верные решения и задаем себе вопрос, добьемся ли мы чего-то. если получаем признание от учителей или сверстников, то в нас зарождается трудолюбие. Если же в свой адрес мы слышим одно порицание, то чувствуем себя неполноценными и теряем мотивацию. На этом этапе свое влияние на нас оказывают сверстники и школа. Пятый этап. Идентичность и смешение ролей В подростковом возрасте мы узнаем, что у каждого есть своя социальная роль Друг, ученик, ребенок или гражданин Многие испытывают личностный кризис Если родители позволяют нам изучать мир, то мы в состоянии развить в себе личность Но если они заставляют принимать их мнение, то мы сталкиваемся со смешением ролей и теряемся на данном этапе мы учимся у наших сверстников и кумиров. Шестой этап. Близость и изоляция. Вступив во взрослую жизнь, мы начинаем медленно понимать себя и теряем связь с прошлыми отношениями, чтобы вписаться в новое окружение. Мы спрашиваем себя, можем ли мы любить? Если мы способны на длительные отношения, то испытываем уверенность и радость. Но если мы не в состоянии завести близкие отношения, то, скорее всего, будем чувствовать себя изолированными и одинокими. Наши друзья и партнеры теперь играют большую роль в развитии. Седьмой этап. Продуктивность и стагнация. К 40 годам мы чувствуем комфорт, креативно используем свое свободное время и, возможно, начинаем делать вклад в общество. Нам важно быть продуктивными. Если мы чувствуем, что в состоянии помочь новому поколению адаптироваться в мире, то испытываем радость. Но если у нас остались нерешенные конфликты в прошлом, то это может привести к стагнации и пессимизму. На этом этапе на нас больше всего оказывают влияние люди дома и коллеги. Восьмой этап. Целостность эго и отчаяние. По мере старения мы перестаем спешить и чаще оглядываемся назад в прошлое. Мы спрашиваем себя, как я прожил свою жизнь. Если нам кажется, что мы ее прожили хорошо, то испытываем удовлетворенность и покой. Но если мы недовольны своей жизнью, то испытываем отчаяние и становимся грубыми и черствыми. На этом этапе мы сравниваем себя со всем человечеством. Эрик Эриксон был американским психологом с немецкими корнями, которые вместе со своей женой Джоан стали известны благодаря их работе о психосоциальном развитии. Зигмунд и Анна Фрейд оказали на него большое влияние. Он также стал известен благодаря своей фразе «Личностный кризис». И несмотря на то, что у Эриксона не было степени бакалавра, это не помешало ему стать профессором в Гарварде и Еле.